Внимание, спойлеры. Всем привет. В этом видео расскажу историю токийской свастики, или кому привычнее Тосфа. Токийская свастика? Не слыхал про таких? Из какого цирка сбежали клоуны? Тосфа была основана благодаря идее Баджи о создании собственной банды, чтобы бороться с черными драконами, которые гнобили Казутуру. Знаете банду? Черные драконы. У меня есть идея. Сколотим свою банду. Название банды идет от имени Майки, Манджера, то есть Манджа означает «свастику». Не подумайте, что они фашисты, нет-нет, Манджи считается символом совершенства и олицетворением закона Будды, которому все святущие. Сразу после основания Майки становится лидером, а Дракин заместителем. Капитаном первого отряда Баджа и Казутора. Первый отряд изначально подразумевался как атакующий отряд. Капитан второго отряда Такаши Митсуя, отряд считался как калитная охрана банды. Третий отряд. Пачин, оригинальный заменозец банды. Все вышеперечисленные персонажи основатели токийской свастики. В то время они катались на мотоциклах, искали развлечения и просто хорошо проводили время. Они постоянно подшучивали и разыгрывали друг друга. В 2003 году Митсуэ создал форму, которая через несколько лет станет официальной формой Тосвы. И тогда же была сделана культовая фотография основателей. У Тосвы теперь есть форма! Круто вышло, Миция! Не так уж и круто. Известно, что они сокрушили Черных Драконов, в это время Шилома Дариме унаследовал волю Изаны, Черные Драконы были уничтожены до основания. Если хотите обзор на Черных Драконов, пишите комментарии, тогда точно пойму, что вам будет интересно. За несколько дней до дня рождения Майки, Казатора хочет украсть любимый Байкля Майки и уговаривает Баджа пойти с ним, однако владелец магазина поймал их, а владелец между прочим был старшим братом Майки. Чтобы избежать ареста, Казатора бьет его каечным ключом, но случайно убивает, Казатора срывается ведь все майки и отправляется в исправительную школу после этого случая закончились беззаботные неос вы это брат майки что случилось майки что произошло? То понемногу немного разрасталось. Был создан 4 и 5 отряд. В общем было 5 отрядов, в каждой из которых входит около 20 человек. Большинство членов банды школьники средних классов. На момент начала аниме у банде, как я сказал, все еще были перечисленные отряды. От 1 до 3 отряда капитаны оставались те же, разве что у них появились самые зам капитан первого отряда Мацуна Чифую, второго отряда Хаккайшиба, 3-го отряда Пейян. Капитаном 4-го отряда является Нахои Кавата, а зам отряда его же брат-близнец Соя Кавата. Капитаном 5-го отряда был Ясухира Мута, его зам капитан Харучи Санзу. Стоит отметить, что 5 отряд отличается от других. 5-й отряд занимается поиском предателей в тот сфере, и имеет право бить своих же. Манги как и в аниме не показали, но скорее всего Кио и его друзья были под пытками муча. Когда произошла драка с Мелвиусом и Асанаем, Пачин добровольно сдался полицейскими и был заключен. Это, скорее всего, это и спланировал. Но Кисаки заменяет Пачина, становясь новым капитаном третьего отряда Тосфы. Капитан третьего отряда, выйти из строя. Вот урод! это за фигня! За все время вынимая вся такиская свастика сражалась со сотни человек из Мебиуса, в котором одержали победу. Затем на Хэллоуи не началась война новой сформированной бандой Вальгала. Вальгала превозмогала количеством и силой, поскольку они были на два поколения старше со стонов. разве что хорошо держались капитаны и их самые. 150 а вальгаловцев 300. Преимущество за ними. В этой битве погиб капитан первого отряда Кейски Баджи. Вальгаловцы убежали, когда майки с одного удара врубил Ханму. В конечном итоге Казутора остается на поле битвы и сдается полицейским. Уже под стражей Казутора хотел суициднуться, но к счастью, Дракин оповещает Казутору, что майки принимает его в токийскую свастику. С этого момента, и впредь, ты будешь частью Тосава. Начинается собрание всей Тосвы. к заметку, они собираются возле храма Мусаши, а сама Тосфа контролирует территорию Шибуи. Майки объявляет, что благодаря Кисаки, Вальгалов стоит под начало Тосфы, получается, что больше 400 человек присоединяется к банде. Таким образом, формируется новый шестой отряд, в котором состояли бывшие Вальгаловцы и Мёбиусы, а возглавлял этот отряд Шуджи Ханма. Тем самым Тосва становится одной из самых крупнейших группировок в Канта. Затем Майки сообщает, что входит сражение сражения погибка Капитан первого отряда, Кейски Баджи, после дает голос на Чифую. Чифую заявляет, что первый отряд передает под начало Ханагаки Такимичи. Такимичи гордостью принимает это. Такимичи Ханагаки, я отдаю первый отряд под твое командование. Пусть они мало времени, начинается новый конфликт из-за того, что Хакай, зам-капитан второго отряда, покидает Тосву из-за сделки со своим старшим братом Тайчу, который являлся лидером черных драконов десятого поколения. Мицуя разрешает Хакаю покинуть банду, но при этом еще сделал соглашение о перемирии с Тайчу. Но все-таки началась драка церкви в канун Рождества. В нем участвовали такие мечи чифы Мицуя Хакай, а из вражеских как Каканой и Сейшу. Свастоны проигрывали, но под конец пришел Майки вместе с другими. Дракеном. Майки побеждает Тайджу, а Дракин разделывается со сотней солдатами драконов. После окончания Рождества, вся Тосу собирается возле храма. Оставшиеся черные драконы под командованием Инупи и Кока встают под начало мечи. Чифу нет совещания рассказал Майки о предательстве Кисаки, хоть он не предоставил особых доказательств. Майки поверил его словам и исключил Кисаки. Это было сильное заявление. Из-за исключения Кисаки, шестой отряд, возглавляемый Ханмой, покидает Тосфу. Тем самым шестой отряд был полностью расформирован. Тосфо потерял много людей, ведь в шестом отраде было больше 400 человек. Грапировка с численностью больше 400 человек под названием Поднебесие, внезапно нападает на Тосву. Небесные горали и Поднебесье в курсе ликвидируют капитана 2 и 4 отряда. Капитан 5 отряда Есухиромоча предает Тосву, забирая с собой Коконоя. Кисаки вместе с Ханмой убивают на мотоцикле Эмму, тем самым минусуя морально Майки и Дракина. Большинство обычных членов ТОСВы просто навсего пострадали. Тоса была проигрышном положении, не имея лидера и его Зама, а также капитана 2 и 3, 4 и Пятого отряда на решающую битву с Поднебесьем идут весь первый отряд. Ключевую роль играли такие мечи Чифу и Нупипе Ян Слюка. Война начинается, Тоса вначале себе неплохо показал, но на дольше их не хватило из-за небесных королей, включительно из-за Кокуче. На ногах стоял только Такимичи, который держался до конца, пока не прибудет Майки. Куракава Изана лидер Поднебесья, вступает в раку с Майки, когда он пришел. По итогу всего сражения, Изана умирает, а поколение Си-62 остается на месте происшествия. Тотсфа прославилась и стало известной в Токио. Манаджер понимал, что сейчас идеальный момент расформировать банду. Он осознал, что не может контролировать свое расстройство, так называемый «черный импульс». На последнем собрании Майки объявляет роспуск кракиской свастики на пике своей славы, как никогда сделал его старший брат Шенничиро. Такие мечи возвращаются в свое время. Майки в этот момент, когда такимичи из будущего не было, решает оскорбить всех своих друзей и уходит своей дорогой. Майки основывает новую группировку, без капли беззаботности, название которой с Канта. Неизвестно сколько насчитывается банде участников, однако известно, что на высоком посутствуют стоят как и Санцу. По логике вещей, как она и занимается бизнесом, Астанзу преданный полководец. С Канто Канта миссис Майки вступает в битву при перепалке Рокухара Тандай и Брахманов. По итогу битвы одерживает верх Свостонный Канта, благодаря Майки. Рокухара была уничтожена скорее всего после смерти Сауса, а Сэнджу сама распустила Брахманов. И единственным небожителем стал Сана Манджера. В большинстве случаев в будущем Сосоне были уже мафии, схожие как якутца. Каждый раз Кисаки манипулировал Майки и каждый его боялся. Конкретнее о историях вы можете узнать по другим видео, где я рассказываю о персонажах. В описании я оставлю ссылку на каждого персонажа, конкретнее капитанов и зам замкапитанов Тотсвы. Э, у меня все. увидимся. Или услышимся. да, Пиксенайт. Ладно.